Всем привет, это Янек Петрович. Сейчас я исполню свою авторскую песню Память сердца. Они встретились снова, И глаза их в глаза, не сказав едва слова, расстаются слеза заблестела росою что прохлада дает не бывает больше зноя уже жизни излёт и она не одна и он тоже жена не сложилась их песня, Ну так кто ж виноват? И пусть чувства еще Чуть теплеют груди, Не любовь это память. Завод. Уходи.